Всем привет! Это видео о том, как обойти блокировку сайтов провайдером в Украине или Российской Федерации. В видео мы рассмотрим, как перейти на сайт, заблокированный провайдером, Роскомнадзором или администратором сети. Смотрите, как получить доступ к сайтам ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Mail.ru, Торрентом или онлайн-кинотеатром с помощью браузера Opera, браузера Tor, бесплатных расширений для Google Chrome, Mozilla Firefox. Опера Safari. Начнем, наверное, с самого простого способа обхода блокировки сайтов: это использование бесплатного VPN в браузере Opera. Ссылку на скачивание опера вы найдете в описании. Вся прелесть встроенного в Opera VPN в том, что он работает без каких-либо дополнительных настроек. Чтобы активировать бесплатный VPN в опера, зайдите в настройки браузера. Для этого выберите меню Настройки. В разделе Безопасность установите флажок Включить VPN. В результате в адресной строке появится кнопка VPN. Нажав на нее, вы сможете настроить параметры VPN, включить или выключить функцию, посмотреть статистику использования данных. Проверим, как это работает. Для начала выключим VPN и перейдем, например, на Яндекс.ру. Не удается получить доступ к сайту. Включаем VPN и обновляем страницу. Сайт доступен. Еще одним способом обхода блокировки провайдером сайтов является использование Tor браузера. Tor браузер это бесплатное APO, которое предназначено для сохранения пользователями анонимности в сети и анонимизации трафика в целом. Это значит, что данный браузер можно использовать для получения доступа к сайтам которые заблокированы провайдером. Браузер находится в свободном доступе, и скачать его можно с официального сайта по ссылке, которая есть в описании. Чтобы воспользоваться им, достаточно его запустить и вбить в окне поиска сайт, который заблокирован, но на него нужно перейти. Например, vk.com вконтакте. Как видим, сайт доступен для использования. Или ok.ru, ok Одноклассники. Все работает. Но если вы не пользовались ранее ни Оперой, ни Тором, а привыкли к другому браузеру, отказываться от которого не намерены, то для вас также есть возможность обхода заблокированных сайтов. Речь пойдет об установке VPN расширений или расширений анонимайзеров на ваш браузер. Рассмотрим на примере браузера Chrome, но данный способ можно аналогичным образом реализовать и в Mozilla Firefox или Internet Explorer, а также в других браузерах, поддерживающих возможность установки расширений. Итак, рассмотрим несколько рабочих расширений. Первое – это BrowSec. Чтобы воспользоваться им, перейдите на официальный сайт разработчика. Ссылка в описании. Находим кнопку Install BrowSec for Free и нажимаем ее. Сайт автоматически перебрасывает на страничку расширения в магазине браузера. Нажимаем «Установить» — «Установить расширение». После этого кликаем на появившейся иконке расширения и видим, что оно отключено. Пробуем перейти на один из заблокированных сайтов. Не удается получить доступ к сайту. Отключаем переключатель расширения на ON. Обновляем страницу с заблокированным сайтом и видим, что все работает. Второе расширение ZenMate. Перейдите на официальный сайт разработчика. Ссылка в описании. Переходим по ссылке скачать for browsers – Chrome в нашем случае. • Нажимаем ZenMate VPN для Chrome • Сайт автоматически перебрасывает на страничку расширения в магазине браузера • Нажимаем «Установить» • Установить расширение • После установки расширения, для того чтобы оно начало работать, необходимо создать аккаунт пользователя ZenMate. Много времени это не займет. У меня уже есть аккаунт, я просто захожу в него. После этого кликаем на появившейся иконке расширения и проверяем, чтобы оно было отключено. Пробуем перейти на один из заблокированных сайтов. Не удается получить доступ к сайту. Включаем переключатель расширения на он. Обновляем страницу с заблокированным сайтом. Все работает. Третье расширение ⁇ PrivateX. Перейдите на официальный сайт разработчика. Ссылка в описании. Переходим по ссылке «Скачать Chrome» Сайт автоматически перебрасывает на страничку расширения в магазине браузера. Нажимаем «Установить» Установить расширение Установка прошла успешно. После этого кликаем на появившейся иконке расширения и проверяем, чтобы оно было отключено. Пробуем перейти на один из заблокированных сайтов. Не удается получить доступ к сайту. Включаем переключатель расширения на он. Обновляем страницу заблокированным сайтом. И видим, что все работает. Перечень расширений для обхода блокировки сайтов, конечно же, не ограничен этими тремя. Их большое количество. Есть хуже, есть лучше, бесплатные и платные. Возможны даже с ограниченным объемом трафика. Я показал установку расширений с официальных сайтов разработчиков, так как такой способ подойдет практически для любого браузера. Но если в вашем браузере, как и в Chrome или Opera, доступен магазин расширений или дополнений, то эти и другие расширения также можно найти и установить прямиком оттуда. В случае с Chrome, такой магазин доступен в меню настройки. Расширение. Еще расширение.